С тобой придумали сами сладкую муку, а в небе звезды мерцают луча холодного света, и тихо где-то играет гитара в ритме фломенго. Расстоянии, Забыли совсем о времени И нет теперь у них желания Вернуться к мечтам потерянным Два сердца на расстоянии Два берега, два одиночества Мелодия звездного лета Пускай никогда закончится, закрыть глаза и остаться безумно мире с тобою, закрыть и не расставаться и пролететь над землей, но сердце не понимает, а море шепчет разлуку. Зачем приду? Марисами мы сладкую. Расстояние Забыли совсем о времени И нет теперь у них желания Вернуться к мечтам потерянным Два на расстоянии Два берега, два одиночества Мелодия звездного лета Никогда не закончится Класснова лета, пускай никогда не закончится. По сердцу на расстоянии.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 Сердце на расстоянии, забыли сосед. Пускай никогда не закончится. По сердца на расстоянии забыли совсем о времени. Теперь у них желание вернуться к мечтам потерянным по на расстоянии. Придумали сами сладкую муку, а в небе звезды метцают лучах холодного света и тихо где-то играет гитара в ритме фламенко два сердце на расстоянии.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 Сладкую